Никто, я для нее не мужчина, я для нее э, не глава семьи, я ее содержать не могу, я ребенка содержать не могу, но я еще очень много слушал о своей маме. Она мне что-то сделала хорошее, что ли, за все это время, мама твоя? Нет. Нет, делаешь хорошее только ты. А. Дело с ребенком, ну, с, Мама с ребенком, и да, а потом, когда уезжала, она сказала, давай да, мне деньги да. за то, что я сидела с семьей. А. Какого рожна, если у нее забитый холодильник, у ребенка есть все, у нее есть все. Почему она должна получать деньги, если ты захотела, возьми и своей маме. За то, что она селится одним внуком. Девушка, у вас кастрирующее поведение, у вас никогда не будет мужа, который с вами уживет. Женщина унижает э, своего мужа, оскорбляет его, говорит, что он не мужчина. Что она будет дальше делать? Дальше она будет повторять тот же самый стереть. Но нужно быть слабой, наверное, женщиной, а не сильной и все и... не надо все сметливо, не надо на этих плечиках в всю жизнь ехать <говорить> да, вывод, вы, ну, не... для чего вы жалуетесь приходите, понимаете? Но ну, извините, <говорить> вы тогда знаю -а -а, про Во время революции 1905 года для решительной борьбы с христианскими волнениями и беспорядками в губернии, будучи губернатором, он не раз использовал войска, которые применяли самые жесткие меры: расстрелы, массовые порки, пропаганду крестьян. Он знает, что на его жизнь будет покушение. Незадолго до этого был убит его знакомый генерал Сахаров, руководивший подавлением крестьянских волнений. Это был знак ему, сталит. 6 апреля 1906 года, вызвав Столыпина из Саратова в Петербург, Николай II назначил его на пост министра внутренних дел. Столыпин, по его собственным словам, занял это место в стране окровавленные, потрясенные. Оказавшись самым молодым министром в правительстве, он ярко выделялся на фоне своих бесцветных коллег, Прошло немногим больше двух лет, и столыпин... свою речь о земельной реформе 10 мая 1907 года он завершает знаменитыми словами «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Столупинская земельная реформа предполагает выход крестьян из общины со своей землей и с правом на ее продажу. Столупин считает, что эта мера в скором времени разрушит общину и будет заложено основание нового крестьянского строя – строя крепких. Другое важное направление – массовое переселение крестьян на восточные окраины страны. За 11 лет на свободные земли Сибири и Средней Азии переселятся свыше 30 миллионов человек. В 1908 году число переселенцев станет наилучшим за все годы реформы и составит 665 тысяч человек. В этом году, сотрудник секретного сотрудника охранного отделения Дмитрия Бодрова, насчитывается уже в десяток да, охранки своих товарищей-анархистов. Yeah. Пока в революционной среде он вне подозрения. Он по-прежнему в тени. Ничего выдающегося и в уме жизни агента царской охранки. Столыпину не удается довести до конца задуманную реформу. Продолжительные придворные круги относятся к нему крайне враждебно. Вскоре глава правительства начинает терять поддержку царя. Он с горечей говорит в частной беседе, мой авторитет подробно. Меня поддержат сколько будет надо для того, чтобы использовать мои силы, а затем выбросят за в августе 1911 года в Киеве начинаются торжества по случаю введения земств в западных губерниях России и 50-летия отмены крепостного права. Открывается памятник Александру II. В Киеве пребывает множество основных особ. Государь-император с семьей Столыпин – министр. Охрану обеспечивает заместитель министра внутренних дел Павел Курлов. давний противник Столыпина. В это время 24-летний Дмитрий Багров пишет в своем дневнике «Нет никакого интереса к жизни, ничего, кроме бесконечного ярых ответ, которые мне предстоит скушать в жизни. Хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное. Николай II всячески подчеркивает свою нерасположенность в голове правительства. Когда Сталыпин прибывает в Киевске, не приглашает его в автомобили своей свиты. Премьер-министр даже не подают экипажа, и ему самому приходится искать извозчика. Городской голова, свидетель этого неслыханного происшествия, предоставляет главе правительства собственный экипаж. Проезжая по Фундуклеевской улице, Сталыпин видит Распутина и ясно слышит его крик. Смерть за ним! Смерть за ним, идет, за Петром, за ним. 1 сентября в Киевский оперный театр приезжает Николай II, премьер-министр и все сановные гости. Опера римского курса колосказка о царе Султане» вот-вот начнется. В этот день на представление в оперный театр могут попасть только проверенные люди. Более 30 билетов получили сотрудники охранки. Получил билет и Дмитрий Багров. Вечером он беспрепятственно ходит в баэ театра и садится в 17 м ряду банк. Прошло первое действие оперы. В антракте Столыкин подошел к барьеру и поднялся на оркестровую яму от зала. Он облокотился на него и беседует с другими министрами. Мало кто замечает молодого человека в черном крате, который направляется по центральному проходу к министрам. Карман он присылает программкой. На расстоянии двух-трех шагов от Салыпина он выхватывает из кармана револьвер и дважды стреляет в упор. На белом в суптыке премьер-министра расплывается яркое пятно крови. С горкой улыбкой Петр Аркадьевич поворачивается к. был немедленно схвачен. Одни историки считают, что Багров вел в заблуждение сотрудников охранного отделения, чтобы проникнуть театр и выставить из По мнению других, охранка и Павел Курлов, зная о желании царского окружения избавиться от Столыпина, использовали Багрова как пешку в своей игре. Известны такие слова Петра Аркадьевича. Меня не Жизнь. В Потапову нет не только только а связи. И уехать от, от, от, спокойно. Я не хотела ни судья бы так разбирать. телефоны купила. А, но это вот да. Я даже не помню, когда. Рога и скорость снимайте. Ой, я уже считаю. На следующий день после празднования Святой Троицы. Христианский мир празднует День Святого Духа, сошедшего на учеников Христовых. Апостолы, и Святым Духом... Были такие мужики, как Вася, Игорь, Жора, Макс, что кого-то ловили, писали бумаги, любили, снимались с кино, иногда выпивали. Это никому не будет неинтересно. Много нас таких на просторах. Говорят, в кино роль второго плана. А с чем мы идем? Понимаешь? Так, Василий, мы успеем. Гостей Богу не бывает опоздать. А насчет вечности не беспокойся. Вы даю честное, благородное слово. Если меня когда-нибудь приглачат в кино, не задумываясь, отдам тебе свою роль. Угу. <сёк> <сёк> <сёк> Я депаш другой. О-о-о. <сёк> of course cool. <laughs> Called him. поколета. Зимний урок. Бура врезалась в другой грузовик из-за гололета. Без попутал. Мужчина по пьяной лавочке угнал машину. Я много чего Белый-белый, совсем горячий. Невменяемый водитель крушил и на марку соседа. Слушай, не бей, не бей его, не надо. За несмелость под суд. водитель испугался и уехал с места ДТП. Единственный выход, нежели уйти в какой либо Это и многое-многое другое в программе «Дорожные войны». с управлением и врезался в бетонное ограждение на мосту города Кирова. Немедленно злоумышленник развернул поврежденную иномарку и продолжил бегство. В автомобиле находились двое молодых людей. Они напали на таксиста и отобрали у него машину. Один из них накинулся на меня. Правую руку взял за шею, разлевал руки Экипажи заметили угнанную даету на окраине города. Но преступникам несколько раз удавалось вырваться из окружения. Угонщики разгоняли автомобиль почти до 200 километров в час. Легать за рулем вилял из стороны в сторону, лишь бы не дать инспекторам ДПС приблизиться. Дорогу налетчикам перекрыли служебными УАЗами. Парка пошла на таран слона, ударила микроавтобус, но беглецам снова удалось прорваться. Нарушители свернули на трассу. На опасной скорости они доехали до соседнего города Ангарска. и все не сдавались. Полицейские начали стрелять по колесам Тойоты. Такси занесло, ему сразу же бросились инспекторы ДПС. Водитель попытался уехать на простреленных покрышках, но неуправляемый автомобиль вылетел в кювет. полиции вокруг аномарки оказалось только, что угонщики выходили на трясущий Молодые люди 91-93 года. У каждого было по судимости до этого. Один еще под следствием ходил. Объясняли все это нелепой случайностью. Говорит, что они хотели, хотя все очевидно было, что они пытались. Оба задержанных были пьяны. Угнанный автомобиль они хотели продать. При этом один из молодых людей всего за несколько дней до происшествия попался на таком же преступлении и до суда находился на подписке о невыезде. И на Марку полицейские вернули таксистов. Только денег на ней было не заработать. Кто из клиентов отважился бы сесть к шоферу на помятой со всех сторон машине? Бенский край. Начинается мокрый снег. И водители корпорации договорились остановиться у обочины и переждать непогоду. Но нашел за один уж слишком уверен в своих силах. Он пытается объехать припаркованные грузовики и на скользкой дороге длинномер заносят. Водитель зависнет, чтобы выровнять лице, но на скорости врезается в другой фигачитель. От мощного удара борт проламывается и груз высыпается на дорогу. Фуру разворачивает поперед красты. Владелец автомобиля с регистратором резко сдаёт назад, избегая столкновения с виновником происшествия. бежишь, людей насмешишь. Кажется, нарушитель не читал детские сказки. Красноярск. Ковушка вылетает на перекресток под красный квест и задевает и на морко. Удар показательный, но этого достаточно. Или качественный удар. счастью, ему удается удержать машину на колесах. В свое оправдание молодой человек сказал, что увидев вникающий зеленый, прибавил газу в надежде проскочить. Он и не думал, что в новогодние каникулы будет так много машин на дороге. И все водители будут куда-то торопиться. Полицейские Челябинска чуть было не стали свидетелями другой, более серьезной аварии. Но увидев, что столкновение двух двухфазов все же не произошло, занялись своим делом. Они выясняли степень вины водителя ДЭУ, который проехал на красный свет и врезался в внедорожник. Вы что-нибудь употребляли? Конечно, алкоголь, письмо. Вы, я употреблял много чего. Давай, доброчатка. Алкотестер показал запредельный уровень спирта в крови задержанного мужчины. Водитель едва не валился с ног, но все же соображал, что повредил чужой автомобиль. Чужая машина, ну картоправ я взял машину, документов нету, документы есть дома, лежат, ступнули. Счет водительского удостоверения и документов на легковушку мужчина лукавил. Прав у него никогда не было. А саму машину он и вовсе угнал из чужого гаража. Тачку разбил. Мне надо сделать. Сзади разбил. Давану, я коста прав, давану, и все будет ништяк. Братиша, подъезжайте ко мне. Я вам всегда тачку. Возможно, мужчина умел управлять кости при выпихах. Однако вряд ли у такого специалиста было много пациентов. Реклама, да? Все Все <реклама> <нефига>. <реклама> да, Наверное, нетрезвый водитель хотел вызвать на место аварии своего адвоката. Сам он с трудом общался с инспекторами ДПС. Нее зарелуднику ДТП оставалось недолго. Ему грозил арест на 15 суток. А за угон машины уже не административное, а уголовное наказание. Смотрите далее в программе Дорожные войны услуга один водитель уступил дорогу а другой нет проклятое место сразу несколько машин стали участниками аварий на одном и том же участке драсы жаркие ночи в сочи дорогую виноварку не удалось потушить Мешать. уже дедмазл уже дедмаз синдром детла пьяный водитель неустанно таранил соседскую машину на его месте мог оказаться Каши. Водителя лишили прав за то, что он испугался Автахама. Взял нож и подошел к моей двери и начал дрожать. Жизненные истории самых мирных дорожных войн. Обрисую вам обстановку в нашей Анис. Кашина, какой какой-то творится. Глянула, глубоки. И тебя еще убивать буду. Пламбир русский голос. Разлетается за скоростью. Уральский финансово-юридический институт в центре Екатеринбурга. центре жизни. Современный образовательный комплекс IP. Встречи поддержки российских болельщиков и доширак. Доширак всегда с тобой. Вали за Россию. Сейчас я вам покажу свой вариант сверхмагии. Смотрите внимательно. Я есть. А вот теперь меня нету. А теперь я девушка. Сегодня в 21 на место. 30 на перце. В Хабаровске вежливость на дороге обернулась медвежьей услугой. При выезде из двора водителя коричневой Тойоты пропустил доброжелатель. Беспечный мужчина надавил нога, на и тут же ему в бок врезалась белая иномарка. От удара машины разметала в разные стороны. Погода в регионе резко ухудшилась, застав автомобилистов врасплох. Город завалил снегом. Некоторые водители так и не успели переобуть машины в шипованную резину и скользили по дороге, как по катку. Зима, как говорится, подкралась незаметно. В результате аварии левая сторона автомобиля-нарушителя была деформирована. Расстроенный хозяин подсчитывал убытки. В нынешнее время вежливость среди водителей дорогого стоит. Нарушителю нужно было быть осторожнее при выезде на главную дорогу. Не все настроены дружелюбно. Дальний восток. Клятием становится десятый километр трассы Хабаровс. Находка сразу для нескольких водителей. Сначала в аварию попадают две легковушки, одна из которых оказывается в ювете. А затем наступает через небольшого грузовичка и внедорожника. На дороге такой гололёд, что после аварии грузовик несколько раз крутится на месте. Из машины вываливается человек. Он чуть не попадает под колеса собственного авто. Но от болевого шока снова падает на асфальт. Как и хочется сказать. Водители, но соблюдайте же дистанцию и скоростной режим. Особенно зимой новогодние каникулы подруги решили проехаться по магазинам. Девушка со знанием дела говорит, куда вывернут роль. Она так увлеклась, что не замечает, как оказывается между двух машин. Мазда прижимает ее к лазу десятой модели. зарабатывает сигнализация. Пострадавшая кричит, но автоледи ничего не слышит и продолжает давить на газ. И лишь когда несчастная несколько раз бьет по машине, Дама отъезжает вперед. Вырвавшись из капкана, подружка делает несколько шагов и падает на снег. На помощь бежит муж пострадавший. Шопинг отменяется. Надо срочно ехать в травмпункт. Дама. Видеорегистратор установлен в трамвае 18 маршрута. Вагон и спокойно давит на газ, как внезапно справа выезжает белый микроавтобус затормозить просто невозможно. И тяжелый вагон таранит автомобиль. Водитель микроавтобуса, видимо, давно не открывал правила дорожного движения. И забыл, что у трамвая... В Сочи. Иномарка стоимостью несколько миллионов рублей загорелась на стоянке. Автомобиля уже не видно сквозь огонь. Но машину упрямо пытается тушить ее хозяин. Усадь, уже без масла, уже без масла. А, вот ну ты слышишь, не подходи ты близко. Набор в шланге таков, что им только костер заливать. Однако мужчина не оставляет попыток. Его удается уговорить, оставить сотею. И как раз Все отходят на безопасное расстояние сподар. Покрышки прогорают и начинают по очереди взрываться. Свидетели заметили важную деталь. Перед тем, как вспыхнул огонь, около автомобиля сходил подозрительный молодой человек. Автомобильные бетонии сняли на видео очевидцы в одном из дворов. Водитель Широ Ленин с припаркованный кроссовер Сузуки. таранил припаркованный кроссовер Сузуки. Двигатели и грохот испугал жильцов. Приближаться к дебоширу никто не отважился. Он Лихач уехал в сторону и стал разворачиваться для разгона. Сокружительный удар предотвратил один из очевидцев. Окружили выбежавший двор Они отобрали у водителя ключи зажигания. Слушай, не не, могу. не, не, не Мужчина за рулем шевроле Нивы оказался смертельно пьян и ничего не соображал. Возможно, что таким образом он отомстил хозяину Сузуки за то, что машина загораживала подход к дому. А может быть и что-то личное. В на выручку попавшему в снежный плен хозяину белой малолитражки приходит обычный конь-тяжеловод. <свы> Получается, что машине не хватает всего одной лошадиной силы, чтобы преодолеть суброк. А может быть, пасков, которые являются причиной поразительной проходимости коня. Следующей части дорожных войн. В дальном Капкане опрокинувшийся трактор придавил водителя. Он сам нарвался. Автомобилист вышел и ударом кулака устранил препятствие. Почетный пассажир. Мужчина возил корову в салоне легковушки. На водителя залезали, напугали и лишили прав. В Дорожных войнах истории из жизни водителей, пассажиров и автоинспекторов. Отдыхают, в Савропали 20-тонный экскаватор упал в котлован и перевернулся. Родителя прижал к зиге. Выбраться самостоятельно он не смог. Целый час рабочие пытались своими силами достать пострадавшего, но только потеряли время и, наконец, вызвали спасателей сколько ты уже по времени лезишь там. У тебя многие Тракторист Болджер. Многотонная техника лишь придавила ноги. Возможно, они были сломаны, но из-за шокового состояния и мороза пострадавшие не чувствовал боли. Чтобы избежать обморожений и тяжелых последствий, посадили поставили несчастному несколько уполов. Водитель уверял, что ноги ему придавило кресло. И если экскаватор немного приподнять домкратом, то он сможет вылезти. Ну я не знаю, можно попробовать, но я все сомневаюсь. Подставь, под кабину домкрата сюда, подставь, она ниже не упала. Поднять 20 тонн металла домкратам не удалось. Тогда попробовали использовать экскаватор. Но и эти старания оказались черными. Поднять перевернутый трактор хоть на сантиметр было невозможно. С каждой минутой состояние пострадавшего ухудшалось. Чтобы спасти человека, понадобился кран. Почти два часа пострадавший провел на холодной земле. Но, несмотря на это, он смог самостоятельно выбраться из лабора и дойти до скорой помощи. С подозрением на перелом ноги его увезли в больницу. Сам экскаватор достали под утро. Вызывающее поведение непрезвого пешехода доводит до драки. Полуголый мужчина ботиком шагает посреди дороги буквально на таран легковушке. Деваня устроив ДТП, потирая кулаки, пешеход идет к водителю. Сзади не терпится подраться, но неожиданно он встречает мощное сопротивление. Несколькими ударами автомобилист сбивает мужчину с ног и не дает ему подняться. Пьяному еще повезло, что попал под горячий кулак, а не под машину. Гиргизия. Общество защиты животных полным правом может выдать благодарственную грамоту хозяину стареньких «Жигулей». Он так течется о здоровье своей коровы, что ей можно только позавидовать. Вон, видите, главный пассажир жилья моего Супер! А может быть, жизнерадостный водитель, катаясь в ветерком свою телку таким образом повышает надои молока. Как бы то ни было, но и машина у него в отличном состоянии. И корова чувствует себя превосходно. Москвы произошел конфликт между водителями. тот же день владелец машины с регистратором выложил запись в интернет. Видео говорило само за себя, даже без пояснений автора. Его подрезали, а потом автокам еще и с угрожающим видом свинулся на водителя. Вот он и рванул от греха подальше. Подавляющее число комментариев оказалось на стороне хозяина УАЗа. Однако, спустя некоторое время, Валентин Флягин так и вызвали. Получил повестку Бабушкин пиро, в бабушкинский районный из Москвы. Молодого человека могли лишить прав за то, что он покинул место ДТП. Право меня начало обходить а, а, вот, а, нет, нет. Я сказал, я звоню в Гаит. он подошел к своей... двери а -а -а. а -а -а. просто... Увидев нечто похожее на нож в руках второго участника ДТП, молодой человек уехал опасаясь за свою жизнь. Однако водитель уважения не скрывался и в тот же день написал заявление. Правда, не в ГИБДД, а в районное отдел полиции. Авария вел себя весьма скрытно. После того, как видео с места аварии попало в интернет, мужчина удалил все свои фотографии и информацию из социальных сетей. Как выяснилось, излишнего внимания водитель Тойоты опасался неспроста. Алексей Ионов работал в столичном правительстве. Во время судебных разбирательств владелец Тойоты попросту избегал отшини. По странному стечению обстоятельств обе встречи водителей УАЗа и Тойоты проходили под несчастливым числом. Место аварии ДЦП произошло в районе дома номер 13 по улице Гончарова. Второй раз оба встретились уже в суде. Слушания проходили также в 13-м зале. Мистика продолжилась и в суде. Водитель иномарки постоянно менял свои показания. Первоначально мужчина утверждал, что в руке у него был не нож, а отвертка. А позже она и вовсе превратилась в телефон. Приобщенная видеозапись не помогла доказать обратного. Я Что именно собирался сделать водитель Тойоты, осталось неизвестным. Очевидно, было лишь одно. Мало кто отважился бы дожидаться разведки, увидев приближающегося человека с предметом, похожим на нож. Единственный выход, неколи получить нож в какой-либо. Еще до начала слушаний Валентин не исключал, что решение суда может оказаться не в его пользу. Сами вот как считаете, учитывая, что лучше многосовищий на как это может. Несмотря на предоставленное подробное видео, Грус не усмотрел в действиях владельца Тойоты признаков угрозы жизни и здоровья водителя УАЗа. Валентина лишили права управления автомобилем на год. Молодой человек решил не сдаваться и подал апелляцию. Гораздо сложнее автолюбителю было избавиться от неприятного ощущения, что виновным признались именно его. Что творится? Что это? Народ надо менять! Александр Юрьевич Нескера тихо этого дела. Взгляд Глубокий убивать буду. поговорили. участок. 20.00. На пятые. дорожные войны эффект граблей нарушители задержали за то же за что и отобрали права не задолго до этого запятул убедительное подтверждение трамвай не может свернуть с рельсов и уехать в сторону. источник опасности неадекватный водитель ездил по дворам и создавал аварийные ситуации Девы. Голая девушка бегала по проезжей части и затрудняла движение автомобиля.